Всем привет! Компания на Хотим вам показать новый Kia Rio. 2022 год выпуска Новый И смотрите, что появилось Обалдеть! Теперь на всех Kia Rio, наверное, или вообще на Kia будут вот такие штучки Плюс 100 тысяч к стоимости Есть за что заплатить не зря мы установили на этот автомобиль метан по субсидии машина будет эксплуатироваться в такси Юрллицо на Юрллица от Газпрома карточка метановая не выдается машина это будет обклеена в Яндекс Такси и Газпром одновременно то есть это там будет общая наклейка и по ней от Газпрома владелец этого автомобиля получит Сумму до 45 тысяч рублей компенсации, то есть установили оборудование. Баллон здесь, так как машина, не на нее не будет выдаваться карточка на 27 тысяч рублей, можно поставить не синомовский баллон другой, что мы и сделали. Если бы был физлицо и хотел бы карточку метановую, то мы бы ставили именно баллон синома. А так для лиц можно поставить другой баллон и сделать брендинг Яндекс. С ним нужно отъездить будет один месяц, и Газпром оплатит за рекламу Яндекс-такси и Экогаз. Общая плейка. Вот так спереди. Красота прям. Сейчас закрыл кстати еще магнитола немножечко изменилась в новых керио на мой личный взгляд на 21 году выпуска они были ну и 20 они как-то были по пизде еще на всех KRIO кому некоторым рассказываем бывает что Уровень бензина вот, показывает, вот эта шкала будет всегда на месте стоять при езде на газу. А запас хода, вот эти 52 километра, если машина работает на газу, они будут убавляться. Также машина думает, что едет на газу и автоматически убавляет количество запас бензина, типа падает. По факту весь бензин остается на месте. Вот эта стрелочка падать не будет. На Логанах у них там шкала такая, и у них всегда падает, и если клиенту это не сказала, они все тут же там через час звонят я проехал 50 километров что а у меня одно деление упало а горит типа газ все у меня что-то не так ну и вот начинаем рассказывать это вот все на киа рио на солярисах такая же история только вот это остается на месте и тут немножечко все проще yeah. Под капотом также ничего не изменилось. Лог управления. Редуктор. Заправочное устройство. И парсоночки. Так вот все выглядит. Кирилл. Приезжайте ставить газ, компания на газу.ру. Всем пока.